Сентябрь уходит лето. Ушло уже, что там говорить. Светут последние цветы. Обели еще сидит красивая, раскрасивая. Вот гвоздичка такая. Красавица сидит. Вот мальва само по севам сходит. Ой, какая она мне смешная. Ну, красиво. Но сегодня я хотела остановиться вот на это. На замечательном шарике называется этот цветок коллизия очень очень такая у него вот плотная шапка листьев плотная очень смотрите у нее такой тут большой достаточно горшок достаточно и все это вот заполонила это листва коллизия мелколистная позвучая. Она относится к семейству традисканцев. В принципе, это домашнее растение. Вот надо сейчас его заносить домой. Конечно, как маточник можно занести вот этот вот большой-большой цветок. Но я не хочу этого делать, потому что сам цве... вот этот цветок коллизия размножается очень неприхотливо, быстро. И нести вот такую огромную... Такое огромное ведерко домой я не хочу. Я сейчас ее отчеренкую, оставлю на подоконнике уже расти ее. Буду подрезать, подстригать. Размножается очень просто. Вот видите, какие какие черенки. Вот такие такие меленькие череночки. На измель росточков. Ее такая буйная листва собирается, черенкуем вот таким образом. Смотрите, какие. Вот просто один череночек я вам показываю. Я их сейчас настригу и по 3-4 по штучки я буду их определять в горшочке и дома. Их буду хранить на подоконнике. Правда, такой огромный до весны, а потом черенковать я не хочу. Ну как хорошо эта коллизия смотрится в ведрах. Я вот сделала в подвесном кашпо и на следующий год я обязательно сделаю их такие, самые плохоненькие дырявенькие ведерки, они закроются и будет очень очень красивая композиция, можно будет ее поставить среди других цветов. Вот у меня, например, здесь стоит герань. Герань, видите, как она у меня хорошо стоит, да? Вот. Она цвела так хорошо в этом году здесь на улице. И я вот между ними могу поставить эту коллизию, эти шарики. И очень мило она будет смотреться. Но это планы следующего года. А сейчас я вам покажу, покажу как я черенкую эту. Этот цвет... как и черенку этот цветок, так, размножаю его, чтобы было понятно, чтобы не пугались, что что-то очень сложное. Нет, нет, удивительный цветок, он не требует такого прям ухода, скажем, кропотливого. Дело в том, что коллизия не любит перелива и не любит в то же время засуху умеренный полив умеренный полив вот. сейчас я просто ножницами настригу с этого маточного куста черенки и буду сажать вот посмотрите сколько я настригла <связи> материала посадочного тут его прям огромное количество и я буду делать все вот таким образом. А, 4 штучки я их соберу. Соберу и буду определять в горшки. Вроде как все понятно, да? Посмотрите, какие они хорошенькие. Жалеть не надо этого посадочного материала. Вот он, таким образом. Сейчас я полью. Полью. Ну, мне кажется, проще уже не бывает. Это очень неприхотливое растение, неприхотливый цветок приживается он хорошо и вот эти кучечки потом они конечно приживутся и весной я их буду рассаживать уже видите, так, посадочным материалом по три по четыре чтоб кучнее было и веселее ваше растение ваше растение горшочка сделать, поставить на подоконник, а потом кого-то осчастливить, подарить, размножить таким образом, не занося этот огромный горшок. Вот посмотрите, как хорошо получилось. Все. Вот тебе готовый результат. Уже Вот готовый уже посадочные у нас горшочек с коллизией, а тут еще сколько всего, так что я сейчас досажу и покажу. Три горшочка красоты у меня получилось, сейчас только остается занести их домой на подоконник и ждать, когда они у меня возьмутся, закудряются, закустятся, потом я покажу, как они у меня будут зимовать. Так что сажайте коллизию, она вас действительно порадует. Мир вашему дому, друзья мои.